Добро пожаловать! Надеюсь, вам понравились наши видео. Я думаю, что в Диснеевском Геркулесе это было сказано лучше всего. Люди всегда делают безумные вещи, когда влюблены. Но они ничего не сказали о безумных вещах, которые мы можем делать, чтобы понять, нравимся ли мы кому-то в ответ. Что же, нам повезло, потому что здесь есть пара. Выходите, не стесняйтесь. Познакомьтесь с Ноем и Кей. Они хотят поделиться своей историей. До того, как стать парой, они испытывали друг другу чувства, но не были уверены, что эти чувства взаимны. Эти двое такие же люди, как и вы. Подобное притягивает подобное, и они делали то же самое, что и многие из вас. Так что Ной, Кей, не волнуйтесь, я здесь для поддержки. Отмотайте время назад и покажите нам, как это было. Вот, почему бы мне не представить первый признак, чтобы вы начали. Первый, они постоянно разговаривают с вами. Кей и Ной встречаются на работе, где они попадают в одну команду, да еще и сидят рядом друг с другом. Ладно, это не голливудский фильм. Они не стали парой в течение одного часа и 54 минут. Но они поладили и продолжают разговаривать на работе об обычных вещах, таких как время встречи или электронная почта. Немного позже они обменялись номерами и начали переписываться до и после работы. Вскоре дошло до того, что они постоянно общались, даже по выходным. Хорошо, остановите историю на секунду. Вам это никого не напоминает? Вы охотно разговариваете друг с другом, с момента пробуждения до момента засыпания. Часть вас знает, что вы общаетесь с ними гораздо больше, чем с кем-либо другим. Может быть, это что-то большее? Но это может быть и новый друг, как думают Ной и Кей. Давайте возьмем пример The Chainsmokers. Нет, нет, нет, убери зажигалку. Мы не про такую. Неважно, как я уже говорил, номер два. Как и The Chainsmokers и DM-дуэт, они хотят быть ближе. Но и Кей всегда вместе. Когда они проводят время вне рабочего дня, они любят смотреть аниме и боевики. Фильмы о боевых искусствах – их любимые. Когда они что-то смотрят, но и кей всегда сидят близко, никогда не касаясь друг друга, но они никогда не находятся друг от друга на расстоянии более метра. На работе они уважают личное пространство друг друга, но на собраниях сидят рядом и делают перерывы вместе. Пауза, но и кей невербально общаются с помощью языка тела. Приглашающие знаки языка тела – это такие вещи, как частая физическая близость и открытые позы тела. То есть никаких сомкнутых рук или ног и никакого дистанцирующего поведения. Теперь вернемся к истории. Номер три. Они как ни странно все время ведут себя правильно. Но и Кей любят немного прогуляться вместе после рабочего дня. Однажды в жаркий солнечный день Кей заметила, что она потеет. Обычно ее это не волнует. Но сейчас, когда рядом ной, неужели? Нет, не может быть. Поэтому, когда пот кажется почти отвратительным, она вытирает его. Но только когда ной не смотрит. Иногда она сама отвлекает внимание, например, указывает на вымышленного орла вон там. Когда Ной снова поворачивается к Кей, она говорит «как же так, на улице так жарко, а Кей все еще выглядит девственно чистой». Давайте поговорим об этом. Этот момент не связан с общим тщеславием, но почему Кей так заботится о том, как она выглядит для Ноя? Усилия здесь прилагаются по одной конкретной причине. Правда в том, что им на самом деле все равно, как другие оценивают их эстетику. Они беспокоятся только об одном конкретном человеке, о своей влюбленности. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проводить время со своим избранником, следите за тем, чтобы он быстро поправил прическу, подкрасил губы, поправил рубашку или даже проверил дыхание. Если вы заметите подобные действия, возможно, он неравнодушен к вам. Номер четыре. Очень много вопросов. Но ну и замечает, что проводить время с Кей – это здорово. Он понимает, что для того, чтобы она хотела проводить с ним время, ему нужно знать о ней больше. Что ей нравится, какие у нее интересы. Предположения не пройдут. Поэтому он задает вопросы, начиная от прямолинейных. Что ты любишь из еды? До да тонких. Ты скоро посмотришь новый фильм Марвел. Затем он следит за ее реакцией. И в процессе она узнает о нем больше, даже не подозревая об этом. По сути, нам нравится, когда о нас заботится. Мы можем не говорить о себе спонтанно, если чувствуем, что нас никто не слушает. Но если кто-то искренне спросит, мы с удовольствием поделимся. И с большими подробностями. На или ваш возлюбленный могут действительно повысить фактор симпатии, если они будут действовать в соответствии с полученной информацией. Например, подарить вам малыша йоду, раз уж вы так восхищаетесь звездными войнами. Или они могут сделать свои чувства еще более очевидными, добавив личный штрих. Номер пять. Они создают близость с помощью личных подарков. Кей понимает, что у Ноя скоро день рождения. Обычная открытка, купленная в магазине, кажется безличной. Может быть ужин, нет, нет, слишком серьезно. Это должно быть особенным, но не слишком. Ага, Кей вспомнила, что Ной любит одно аниме. Поэтому она рисует его любимого героя, позирующего с аниме-версией Ноя. Она даже оформила и упаковала его. Ной открывает подарок, и его челюсть чуть не упала на пол. На самом деле, эй, это слезы? Да, она его расстроила. Кей хороша. Ной мысленно складывает все знаки. Плюс этот подарок с вишенкой на вершине, который потребовал значительных размышлений и усилий. Он знает, что просто обязан пригласить ее на свидание. Подарки, сделанные своими руками, это отличный способ создать крепкую связь. В ситуации Нойки она сделала что-то специально для Ноя, и цель была исключительно в том, чтобы ему это понравилось. Бонус: вы хотите сделать своему возлюбленному индивидуальный подарок, но не слишком хорошо разбираетесь в декоративно-прикладном искусстве или рисовании? Тогда есть другой вариант: подарите ему вязаную вещь, например, красивый уютный свитер или плед. Согласно исследованию 2015 года, посвященному именно вязанным вещам, когда вещь прижимается к телу, например, свитер или плед, эта вещь воспринимается как любящая или добрая. Если же речь идет о чем-то, что не используется лично, например, о держателе для кастрюли, то этот предмет воспринимается как старомодный и экономный. Конечная сцена. Спасибо за участие, Ной и Кей. Мы знаем, что для нас было очевидно, что Ной и Кей испытывают влечение, но не так-то просто увидеть лес, когда находишься среди деревьев. Я прав? А вы были там? Какие еще признаки могут указывать на то, что между ними не просто дружба? Есть ли что-то, о чем вы задумываетесь? Пожалуйста, комментируйте и обсуждайте. Может быть, вы даже встретитесь здесь. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!